Один из наиболее эффективных приемов для обучения английскому языку маленьких детей – это раскрашивание. Да, именно раскрашивание, не рисование, потому что дети не все умеют рисовать. Мы берем раскраску. Смотрите, здесь даже написано dog. It is a dog. Yes? What's this? It is a dog. It is running. It is happy. And it is smiling. Дальше. Мы берем цвета. For example, the grass is green. Травка зеленая. И раскрашиваем вместе с ребенком. The dog, the dog is grey, grey color, yes? The dog is grey, и раскрашен вместе с ребенком собачку серым цветом. And the sky, the sky, sky, look, the sky is blue, of course.